Здравствуйте, друзья! Всем добрый день! Пусть Бог благословит вас в этом новом году. новую жизнь. Я надеюсь, теперь вы в Царстве Божьем. Я надеюсь, что в этом году вы достигнете ваших целей и реализуете мечту, но никогда, ни в коем случае не забудете, что приоритет – в вашей жизни это искать близкие отношения с Богом, постоянно думать о Нем. Господь, что Ты хочешь от меня, что я сделаю для Тебя? Потому что живущий в Его Царстве послушен Его заповедям, послушен Его законом. Именно так происходит. Когда мы э, едем в другую страну и принимаем решение там получить документы, мы говорим, начиная с этого дня, все законы этой новой страны, которые здесь жители исполняют, для меня также становятся... Äh, правильными, ты начинаешь жить и исполнять, и действовать в согласии с законом страны, но если ты думаешь, что ты можешь äh, каким-то образом обойти этот закон, тебя накажут, потому что закон äh, состоит из требований и также наказаний. Требования закона дает благословение и наказание. Любой закон. Когда ты послушан законом страны, ты не переживаешь, у тебя мир и у тебя покой с Богом в первую очередь. И ты послушен законом, ты послушан Его Слову. Ты следуешь за тем, что Бог тебе дал, веру, которую Он тебе дал. Иисус сказал, «Любящий Меня соблюдает Слово Мое». Не любящий Меня не хранит Слово Мое. Тогда у вас есть этот э, выбор – царство зла и царство добра, царство дьявола или царство Божие. И вы выбираете, где вы будете жить, в каком царстве. В царстве Бога, порядка, дисциплины, семьи, непорочности. Ты живешь в соответствии с чистой верой в Слово Божие. И естественно, когда люди веру в Слово Божие исполняют, У них есть мир самим внутри, мир самим собой и мир с Богом, потому что вы послушны. То же самое, кто сейчас меня слушает. Думайте вместе со мной. У вас дети. Когда у вас есть дети, вы счастливы. И они начинают расти. Пока маленькие, да, но потом они вырастают, и ты начинаешь их учить правилам своего дома, своего царства, маленького царства. Но необходимо правила установить. Пока они маленькие, ты можешь их как-то контролировать. Но когда они вырастают, они думают, что знают даже больше, чем ты, и не хотят быть послушными. В итоге, если это происходит, они страдают, от последствий, как мы, когда были молодыми, мы страдали от последствий непослушания родителям. Но истина в том, что Слово Божие также учит этому, учит послушанию Закону, Слову Божьему, Его правилу, для того, чтобы люди... Имели мир в самих себе и с Богом в первую очередь. Если ты имеешь мир в самом себе, мир с Богом, естественно, ты спокоен, ты вдохновлен, у тебя есть всегда внутри хорошее что-то. Но если ты не исполняешь, ты страдаешь от последствий неисполнения закона. И праведность, она такая. Праведность имеет правила для наказания и правила для благословений. Есть правила благословения, правила для проклятия. Никто от этого не может убежать. Возможно, вы скажете так, епископ, скажите мне одну вещь. Люди вокруг меня раб, э, воруют, обманывают. Люди делают такие ужасные вещи и используют других людей, чтобы обогатиться. Как вы к этому относитесь, мой друг? Внимательно послушай, что я тебе скажу. Никогда больше не смотри на людей и не осуждай за внешность. Смотри на себя. Если кто-то использует других, если кто-то так поступает, оставь в покое. Однажды они за все заплатят. Они знают это. Все это понимают. Кто знает Слово Божие, знает, что однажды справедливость придет. Рано или поздно справедливость придет. И это то, что вы не можете избежать, если вы откроете вместе со мной книгу Пророков Малахий, например, говорит о, о том, что страдают непослушные. Но давайте мы откроем лучше вторую главу, последнюю, книги Откровений. И там написано то, о чем я говорил. «Праведный пусть еще живет своей праведности». Там написано «неправедный пусть еще делает неправду», «нечистый пусть еще сквернится», «святой пусть освещается. Иисус сказал, «Гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Другими словами, Верим мы или не верим, хотим или нет, все мы будем на суде за наше поведение, за наши дела на земле. Мы на прошлой неделе говорили о том, что все души мои, Господь сказал, всякая душа моя. И как он господин всех душ, он нам дает эту душу, чтобы мы на земле прожили, но потом будет требовать, что ты сделал со своей душой, что ты пытался для нее сделать, и на этом суде Господь будет отделять, будет отделять праведных тех, кто жил в соответствии с Его словом, Он отделит направо. право, а неправедных Он их называет козлищами, тем, кто э, является таким, знаете, непослушными. Если бы вы посмотрите, козлы, они очень-очень непослушные животные, а они будут отделены налево то есть для наказаний в озере Огненном и Серном. И вы, кто слушаете меня сейчас, подумайте, не смотрите на других людей, не смотрите на тех, кто что-то делает. У вас только проблемы, вы еще на других смотрите. Какая вам разница, если кто-то там ворует, обманывает, он там сделал и якобы благословлен. Понимаете? Как я могу э, смотреть на этих людей, будучи верным Богу и обвинять других? Нет, нет. Слово Божие, которое проповедано для всех, для правильных, неправильных, все слышат. Но однажды, и я хочу вам напомнить, однажды я тоже могу сказать, уже знал лично человека, который занимал высокую позицию, очень высокую должность была. И этот человек жил, и в последние дни он был в агонии, в страдании. Не только из-за боли, физической болезни, которая у него была. Потому что доктор, он как-то может минимизировать лекарствами, да, обезболивающими эту боль. Но наибольшая боль этого человека была не физической, а боль души, потому что он был потерян. Он знал, что умирает, и он знал, он осознавал, что вся его жизнь, она была неправильной. И умер в агонии. В агоне. Это то, что люди должны понимать, чтобы они не жили жизнью и думали, что а, Бог Он все простит и будет все хорошо. Нет, нет. Бог будет требовать. Бог будет от нашей души требовать, что мы с ней делали. И... Когда мы отдаем и посвящаем нашу душу Господу Иисусу и говорим «Господь, используй ее, чтобы твою волю исполнить». У нас есть безопасность, гарантия того, что мы живем в соответствии с теми началами Слова Божьего, с истинными Божьими принципами. Мы, находясь в мире лжи, обмана, люди делают все, что они хотят. И якобы они счастливы, да или нет? Ну, не смотри на это. Смотри на самого себя. Посмотри на вашу жизнь. Храни свою душу. Как мы говорим, смотри на свой нос и оставь других в покое. Это истина. Тогда, друзья, я еще раз прочитаю 22 глава книги Откровения, 11-12, чтобы вы могли думать, могу сказать, анализируйте себя, делайте этот самоанализ для того, чтобы вы могли делать правильный вывод, почему вы страдаете, из-за чего, из-за того, что вы посеяли в прошлом что-то неправильное, я завтра буду пожинать то, что сегодня я посею. И неважно, что и кто думает, я буду пожинать то, что я посеял в прошлом. Потому что Бог, поругаем, не бывает, не обманывайтесь, пусть Бог благословит всех вас, и пусть будет у вас замечательный Новый год, замечательно, я хочу, чтобы вы имели прекрасный Новый год, поэтому ежедневно я делаю эту передачу, направляю вас для того, чтобы вы использовали вашу мудрую веру и исполняли ее. Пусть Бог вас благословит, до завтра.